Android, Apple. Десятки моделей смартфонов. Чем отличаются? И их самое главное, какой мне нужен? Хотите черный в клеточку? Или для крутых игр? Или для умопомрачительных селфи? Приходите в Бланка Делюкс, и наши консультанты подберут смартфон именно для вас. Большой выбор смартфонов в салоне Бланка Делюкс, улица Ленина, 64, телефон 68 12 12.